Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам предлагаю шоколадный торт Панчо. Отличное лакомство к чаю и к праздничному столу своими руками. Этот торт примечателен не только своими вкусовыми качествами и конструкцией, но и тем, что готовить его можно без духовки. Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Тщательно смешиваем сухие ингредиенты. Яйца взбиваем с сахаром. Перемешиваем все вместе до получения однородного теста. В смазанную сливочным маслом сковороду заливаем тесто, разравниваем и ставим на медленный огонь. Готовим при закрытой крышке 20-25 минут. Сметанный крем нужно будет немного загустить, поэтому в сметану с сахаром добавим готовый желатин. Способ его приготовления смотрите на пачке. Свой я заливаю холодной водой, держу 10 минут, а затем подогреваю. Осталось, как следует, перемешать крем, и он готов к применению. Пришло время бисквита. Проверяя его на готовность деревянной шпажкой. Она сухая. Даем ему немного остыть и срезаем у него донышко примерно на 4-5 сантиметров. Остальную часть режем на средние кубики. Из них мы будем собирать наш торт. Застелить чашку пищевой пленкой. На дно залить немного крема окунать кусочки бисквита в сметану и выкладывать в один слой. Поверху я засыпаю консервированную вишню. Можно использовать и свежую, а можно и любой другой фрукт, типа банана или ананаса. Еще я посыпаю миндальной пудрой, а можно и кокосовой стружкой. В общем, дело вкуса. Затягиваю первый слой сметанным кремом и проделываю ту же операцию еще два раза. Далее щедро намазываем шапку бисквита остатками крема и накрываем ею чашку с заготовкой. Уф, чуть было не промахнулось. В самый ответственный момент под руку кто-то позвонил но все хорошо, что хорошо кончается. Плотно закрываем чашку пищевой пленкой и в холодильник на 2-3 часа. Следующая порция крема для покрытия поверхности торта. Перемешиваем сметану до полного растворения сахара. Застывший торт переворачиваем на красивое блюдо. Снимаем пленку и покрываем его кремом. А дальше шоколадный узор. Растопить шоколад в горячей воде прямо в целлофановом мешочке. Проделать отверстие. И рисуйте себе на здоровье. У меня вышла вот такая причудливая паутинка. Мне осталось позвать своих домочадцев пить чай и снимать дегустацию с моего панча. Если вам понравился рецепт, попробуйте приготовить его и вы. А я вам говорю «Бон шанс! Бон appetit и «Абьянту!»